Позвольте я познакомлю вас с Unix. Unix это свободная и открытая операционная система, особое внимание, уделяющая анонимности, приватности и безопасности. Она использует анонимную сеть Tor, которую мы в подробностях рассмотрим в соответствующем разделе, и основана на Debian GNU Linux, одной из тех операционных систем, которую, как вы уже знаете, я рекомендую использовать. Хуникс реализует безопасность через изоляцию. Вот почему мы говорим о нем в разделе «Об изоляции». Это операционная система, которая особым образом использует принципы изоляции для обеспечения безопасности, приватности и анонимности. Чем вам поможет использование Хуникс? Что ж, это дистрибутив, который поможет спрятать назначенный вам интернет-провайдером IP-адрес. Это поможет предотвратить слежку интернет-провайдера за вами. Это поможет предотвратить вашу идентификацию со стороны веб-сайтов. Это поможет предотвратить вашу идентификацию вредоносными программами. И это может помочь вам преодолеть цензуру. Хуникс не похож на другие операционные системы и живые операционные системы, которые мы упоминали, в том плане, что он сфокусирован на принципах изоляции. Разработчики Хуникс дают прекрасное описание того, чем является Хуникс. И вот, что они говорят. Хуникс состоит из двух частей. Первая часть только лишь допускает тор и работает в качестве шлюза в сеть. Она называется Hunix Gateway или шлюз Hunix. Видим ее здесь, в VirtualBox. Вторая часть называется Hunix Workstation или рабочая станция Hunix. Находится в полностью изолированной сети и разрешены только соединения через Store. При помощи Hoenix вы можете анонимно использовать приложения и запускать сервера в интернете. Практически полностью исключены утечки IP-адреса и DNS. Даже вредоносные программы с привилегиями суперпользователя не смогут вычислить реальный, назначенный пользователю интернет-провайдером IP-адрес. Как видите, рабочая станция и шлюз это виртуальные машины, доступные для загрузки в формате OVA, который является открытым стандартом для хранения и распространения виртуальных приложений. В процессе настройки тестовой среды мы уже проходили, как использовать подобные файлы. Вот ссылка, по которой вы можете скачать OVA файлы с виртуальными машинами Hunix, рабочую станцию и шлюз. Вам нужно скачать их, импортировать в VirtualBox, и вы будете готовы для тестирования Hunix. Вы также можете загрузить скрипты и установить Hunix из источника. Как видим здесь, Hunix работает в VirtualBox, KVM, Cubes. Мы еще не говорили о Cubes, мы обсудим эту систему позже. Для наилучшего уровня безопасности вам стоит использовать Хьюникс вместе с Кьюбс. Уровнем ниже будет использование KVM, и еще ниже с VirtualBox. Но нет причин, по которым вы не можете использовать Хуникс с VirtualBox, чтобы поиграться и поэкспериментировать. Не стоит считать, что VirtualBox сам по себе небезопасен. Дело не в этом, а в том, что просто KVM, и особенно Cubes, это гораздо более защищенные решения для запуска Hoonix под ними. И как я уже сказал, мы рассмотрим Cubes немного позже. Неважно, какой гипервизор вы используете. Хуникс это две виртуальные машины. Здесь шлюз, а здесь рабочая станция. И давайте я покажу вам настройки сети. Все настройки и конфигурация работают прямо из коробки, поскольку это OVA-файл. Так что вам не нужно изменять те сетевые настройки, которые я сейчас вам покажу. Итак, виртуальная машина со шлюзом Хуникс. Если мы посмотрим на вкладку «Сеть», то увидим, что тип подключения первого адаптера — «Над». Тип подключения второго адаптера — «Внутренняя сеть». Для внутренней сети — Hunix. Итак, два сетевых адаптера. Первый адаптер имеет доступ к моей локальной сети и, соответственно, имеет выход в интернет, поскольку он получает настройки по DHCP от моего маршрутизатора и фаервола. А здесь находится внутренняя сеть, которая создается под названием Hunix. Никаких других сетей больше нет. Теперь, если мы перейдем к работе станции, посмотрим на ее сетевые настройки, и вы можете увидеть, что ее сетевой адаптер настроен на работу в сети Hunix. Во внутренней сети. То есть, рабочая станция соединяется только со шлюзом. Она не соединена с моей локальной сетью LAN никаким образом. Шлюз Хуникс, как можно понять из названия. Шлюз — это шлюз для рабочей станции. И давайте я запущу шлюз и покажу вам, как он выглядит. Шлюз необходимо запускать первым, потому что он создает соединение с сетью TOR. Итак, он запускается. А это рабочий стол KDE. И шлюз начинает производить свои начальные проверки. Я пока что запущу рабочую станцию. Видим, что рабочая станция также проводит начальные проверки. Я покажу вам, как настроена изоляция этой сети здесь, на рабочей станции. Видим здесь IP-адрес рабочей станции. 10-152-152-11. А для ATH-1 это локальная сеть, к которой могут подключаться только виртуальные машины. Здесь для шлюза назначен IP-адрес 10.152.152.10. И шлюз, и рабочая станция имеют длину префикса сети. 16. Далее, если мы посмотрим на локальную таблицу IP маршрутизации, то увидим, что для рабочей станции адрес 10.152.152.10 настроен в качестве шлюза по умолчанию. То есть весь трафик отправляется на этот шлюз. Здесь рабочая станция используется для ваших задач, типа электронной почты, серфинга по интернету. А роль шлюза заключается в том, чтобы обеспечивать соединение сетью то. Это изоляция сети. Рабочая станция не может назвать свой реальный IP-адрес. То есть и злоумышленник, которому, возможно, удастся хакнуть рабочую станцию при помощи, скажем, взлома браузера или фишинговой атаки, он не сможет узнать реальный IP-адрес. Вот почему разработчики Hunix говорят, что утечки IP-адреса и DNS невозможны в Хуникс, и даже Malware с привилегиями суперпользователя не сможет обнаружить реальный IP-адрес пользователя. Это реализация принципа изоляции. С технической точки зрения есть вероятность обхода этой изоляции. Но это значительно сложнее сделать, поскольку, как видите, любая вредоносная программа, попавшая в рабочую станцию, должна будет взломать этот шлюз через сеть или найти какой-либо другой способ для определения реального IP-адреса. То есть это очень сложно осуществить. Также, ввиду того, что мы используем виртуальные машины, идентификаторы аппаратных средств и MAC-адреса тоже защищены, поскольку виртуальные машины работают в качестве изоляции от хостовой машины и других виртуальных машин. В общем, можете пользоваться интернетом через Tor. И давайте сначала посмотрим на шлюз. Начнем сверху. Запускаем утилиту под названием ARM. Это утилита для мониторинга узлов в анонимной сети Tor. То есть это монитор состояния узлов сети Tor и данного шлюза. Он показывает такие вещи, как данные об использовании ресурсов. Пропускную способность, загрузку процессора. Это немного похоже на утилиту ТОП, только для ТОР. Видим здесь, что идет загрузка каких-то данных с рабочей станции. Если нажать на M, увидим похожий функционал, что есть в ТОР Браузер. Можем создать новую личность, остановить ТОР, перезапустить. Можем пройти через мастер установки и настроить шлюз в качестве ретранслятора или узла сети ТОР, моста или клиента. Эти вещи не будут много значить для вас до тех пор, пока вы не поймете принципы работы ТОР. Но мы рассмотрим все это в разделе ТОР, так что можете не волноваться на этот счет. Далее вы можете просмотреть соединения, различные цепочки ТОР, которые установлены, текущую конфигурацию. Содержимое файла tor.rc. Файл tor.rc используется для настройки. Мы поговорим об этом позже в разделе про tor. В общем, так выглядит утилита ARM. Можете рассматривать ее как утилиту TOP. Для ТОР. Далее запустим TimeSync или синхронизацию времени. Для работы Тор требуется точное время. В противном случае с ним нельзя будет работать. Установка корректного времени при помощи стандартных методов типа неаутентифицированного NTP это потенциальная дианонимизация, поэтому Hunix приходится использовать другой метод. Hunix использует утилиту SDWD, и она сейчас запущена, пытается определить и установить время. Когда Hunix запускается, если он не верит, что установлено точное время, то он автоматически запустит синхронизацию времени. И как здесь говорится, не используйте интернет, пока синхронизация времени не пройдет успешно. Пока мы ждем окончания проверки, есть еще утилита Hunix Check. Она проверяет виртуальную машину, ищет обновления для Tor браузер обновления операционной системы, версии Hunix, новости о Hunix, Плюс выполняет длинный список других проверок. Итак, мы видим, что синхронизация времени прошла успешно. А это результаты работы Hunix Check. Видим здесь предупреждение о том, что нужно выполнить apt get Update, или apt-get-dist-upgrade, чтобы получить последние пакеты от Debian и Hunix. Данная проверка проходит каждый раз, когда вы запускаете виртуальные машины. Вы можете что-нибудь настроить в файле tor.rc, используя эту ссылку. Мы обсудим файл tor.rc в разделе A Tor. У меня здесь дополнительная настройка. «Sandbox 1». Вы можете изменить пользовательские настройки фаервола. Это глобальные настройки фаервола. Здесь находится множество параметров конфигурации шлюза, определяющих, что он делает, используется ли прозрачный прокси, какие порты, и так далее. Одна из лучших вещей в дистрибутиве Hunix — это шлюз Хуникс сам по себе. Любая виртуальная машина, не только рабочая станция Хуникс, при условии, что она правильно настроена, может использовать шлюз Хуникс для получения преимуществ, его средств безопасности и для тарификации своего интернет-соединения. На самом деле, технически, вам даже не обязательно использовать именно виртуальную машину. Если сконфигурировать шлюз определенным образом, физическая машина также сможет использовать этот шлюз. Если вы хотите присоединить вашу рабочую станцию, станцию к шлюзу Хуникс, вам нужно будет присоединить ее к сети Хуникс, как мы уже видели здесь. Когда она окажется в сети Хуникс, ей необходимо иметь правильно настроенные IP-адреса. Вы можете использовать IP-адрес для рабочей станции 10, 152, 152, 11, если рабочей станции с таким адресом еще нет. Но, по-моему, можно использовать любой IP-адрес из этой по сети. Например, у меня была рабочая станция с 50. Ей нужна будет маска по сети с длиной префикса «слэш-18». Это переводится в «255-255-192». 0. шлюзом по умолчанию должен быть задан шлюз хуникс который всегда имеет адрес 10 152 152 10 и предпочитаемый dns сервер должен иметь этот же адрес и затем настроенные вами рабочие станции могут работать со шлюзом хуникс ваша собственная кастомная рабочая станция будет неполноценной если вы не используете SOX прокси вам придется изучить этот вопрос для настройки своей собственной рабочей станции но это уже более продвинутый уровень работы с Хуникс. Вот полезная ссылка по настройке ваших собственных рабочих станций. Ознакомьтесь. То, что вы здесь видите, это представление изоляции потоков в Хуникс. Здесь рабочая станция Хуникс. Здесь шлюз Хуникс. И далее идет цепочка из трех хопов сети ТОР. Первый узел, второй узел, третий узел. Далее пункт назначения. Шлюз Хуникс здесь обращается одновременно и к прозрачному прокси ТОР, и к СОКС прокси. Прозрачный означает, что даже если скачанные приложения не сконфигурированы для использования Tor, они все равно будут идти через шлюз Hoenix и будут прозрачно тарифицироваться, прозрачно, как в прозрачном прокси Tor. Это хорошая фича, это значит, что вы можете скачивать и устанавливать необходимые вещи, им не нужно быть определенным образом настроенными для использования сети Tor. Они могут идти через прозрачный прокси. Но обратите внимание, все прозрачно проксируемые приложения используют одну и ту же цепочку узлов сети ТОР. Как видно на этой схеме, они идут через одни и те же узлы сети ТОР. У них будет одинаковый IP-адрес на выходе. И они будут все выглядеть одинаково для пункта назначения. Что касается Socks Proxy, он используется в том случае, если приложение специально настроено для использования Tor в качестве прокси. Например, настройки прокси в браузере. По этой ссылке таблица с приложениями, которые проксируются через Socks прокси в Hunix, используемые ими порты а также отметки о предварительной установке и предварительной настройке для использования SOX. Видим, что Tor-браузер локально на работе станции соединяется через порт 9150 и использует SOX-прокси. Если вы установите Thunderbird, то он также будет использовать Socks Proxy. Также существуют консольные приложения, которые вам необходимо пускать через Store. И, конечно, они также идут через Socks Proxy. Есть такие вещи, как Wget, Curl, aptitude и Uptget для загрузки приложений из репозитариев. В общем, ряд преднастроенных приложений для использования Socks Proxy. И это хорошо, потому что использование SoxProxy лучше для безопасности. Оно обеспечивает так называемую изоляцию потоков. То есть каждое приложение использует разные цепочки ТОР, как тут показано. Видим, что это приложение идет этим путем. Это приложение идет другим путем. И так далее. Вследствие этого, каждое приложение, проходящее через SOCKS-прокси, потенциально будет иметь отличающийся IP-адрес. Не всегда. Они могут иметь разные цепочки, но их выходная нода может оказаться одинаковой. Но даже если случись так, это защищает от атак с применением корреляции идентичностей за счет разделения трафика в цепочках ТО. Рекомендуется использовать разные рабочие станции для каждого псевдонима, чтобы предотвратить корреляционные атаки. Мы поговорим о корреляционных атаках больше в разделе «Протор». И если вы хотите немного больше прошарить в Хуникс, возможен запуск Хуникс на физической машине для обеспечения физической изоляции. В плане безопасности подобный вариант имеет свои «за» и «против». Шлюз Хуникс лучше всего изолировать физически, и если вы хотите узнать об этом больше, по этой ссылке есть материал для чтения и понимания различных настроек, преимуществ и недостатков, если вы хотите подумать о погружении в методы физической изоляции. Давайте теперь посмотрим на рабочую станцию. Как я уже сказал, здесь вы можете пользоваться интернетом. И здесь вы найдете Tor-браузер. Вы обнаружите, что рабочая станция очень скудна на приложение. Это сделано преднамеренно, чтобы уменьшить возможную поверхность атаки. И если мы посмотрим на приложение, нужно пройти здесь по списку, взглянуть, что тут у них имеется. И как было сказано, не густо. Но так и задумано. У вас есть возможность устанавливать любые приложения, какие захотите. И после установки эти приложения будут использовать прозрачный прокси. Если только, вы не настроите их специально под использование Sox прокси Загрузка приложений здесь происходит точно таким же образом, как и в любом другом дистрибьютиве на базе Debian. Например, вот как вы можете установить Ice Enigmail и TorBirdie Точно так же AppGet или Aptitude. Ограничений нет. По этой ссылке проверьте, для каких приложений доступны СОКС прокси. Важно следующее: чтобы вы ни установили, оно будет идти через шлюз и будет тарифицироваться. Так что утечки исключены. Во всех операционных системах, где Тор не отрабатывает на люди, свежеустановленные приложения могут подтекать. Вот почему не рекомендуется устанавливать приложение на Tails, потому что тарификация происходит внутри Tails, то есть вам нужно специально настраивать приложение, чтобы они шли через Socks прокситор или через прозрачный прокситор. Давайте посмотрим на список возможностей Hoonix. Понятно, что вы получаете множество функциональных возможностей для анонимности. Можно анонимно пользоваться ARC, электронной почтой. И как мы уже отмечали, основан на Debian, что круто. Также основан на Tor. Можно использовать его с VirtualBox. Хотя VirtualBox не рекомендуется использовать для достижения наиболее защищенной конфигурации. Как здесь сказано, вы можете тарифицировать практически любое приложение. Это один из самых-самых основных бонусов. И также вы можете потенциально тарифицировать любую операционную систему, если устанавливаете свою собственную рабочую станцию. Далее, dns через Store. Зашифрованный DNS. Бесплатный, open source. Также имеет защиту от утечек IP-DNS, что очень важно. И далее список продолжается. И да, включая технологию Джон Даним. И может быть использован для тарификации средств анонимизации при помощи других средств анонимизации. Мы поговорим об этом в соответствующем разделе. Здесь можно прочитать про преимущества Хуникс. Что мы думаем о них? Установка любых пакетов программного обеспечения это великолепная возможность. Это важное преимущество перед живыми операционными системами, где вы не можете делать этого. И далее, все остальное о предотвращении утечек, что опять же является основным преимуществом за счет изоляции. Позвольте, я зачитаю пару рекомендаций с сайта Hunix, которые я считаю важными для вас. Итак, рекомендуется иметь эталонную копию рабочей станции Hunix, своевременно обновлять ее. Делать регулярные чистые снэпшоты, но не редактировать в ней никаких настроек, не устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения и не использовать ее напрямую ни для какой деятельности. Вместо этого делайте клоны или используйте снэпшоты, но никогда не смешивайте чистые и грязные состояния рабочей станции для деятельности, требующей анонимности. После импортирования виртуальных машин совершите первый запуск виртуальных машин со шлюзом Хуникс и рабочей станцией Хуникс. Безопасным образом обновите их, после чего остановитесь и не пользуйтесь интернетом вообще. Не открывайте никаких неаутентифицированных каналов передачи данных в интернет. Выключите виртуальные машины и создайте снэпшоты их чистого состояния перед началом работы в интернете или инициализации любых соединений с внешним миром. Обратите внимание, единственным исключением для этого является запуск утилиты App, которая имеет гарантированно защищенный способ загрузки, и верификации пакетов. Это важные инструкции, которые вам стоит следовать. Давайте обсудим недостатки и вещи для выполнения которых Hunix попросту не предназначен. Итак, во-первых, когда вы работаете с Hunix, то наблюдатель понимает, что вы используете то. Наблюдателю также становится понятно, что вы пользуетесь Hunix по информации об отпечатке, который Hunix может оставлять. Пуникс не шифрует ваши документы по умолчанию. Он попросту не должен этого делать. Он не очищает метаданные из ваших документов. Он не шифрует тему и другие заголовки ваших электронных писем шифрованных писем, потому что он был разработан не для этого. Хуникс не разделяет ваши различные контекстуальные идентичности. Как я уже ранее говорил, не рекомендуется использовать одну и ту же рабочую станцию Хуникс для выполнения двух разных задач или подтверждать наличие двух контекстуальных идентичностей, которые вы в действительности желаете держать разделенными друг от друга. Хуникс, скорее всего, не защитит вас от Руткитов для встроенного программного обеспечения или атак на BIOS, он не защитит вас от компрометации аппаратных средств, типа аппаратного кейлогера, силы Respawn, из каталога ANB-ANT. Или от ретро-рефлектора, VGA-капели, под названием RageMaster. Unix не сможет защитить вас от подобных компрометаций с применением аппаратных средств. Как и в любой операционной системе или приложении, могут существовать уязвимости в безопасности. И даже бэкдоры вследствие преднамеренных, принудительных или случайных действий. Но это маловероятно, поскольку Unix фактически это всего лишь набор скриптов. И насколько я осведомлен, нет непосредственно скомпилированного кода. Unix труднее настраивать по сравнению, например, с Torre браузер или Tails, в случае в котором вы используете лишь Live-CD. Unix требует использования виртуальных машин, следовательно, вам нужен гипервизор или свободное железо для его запуска. Он также требует больше внимания к себе, чем Live-CD, поскольку Live-CD статичны. Один из самых существенных потенциальных недостатков Unix если вам нужна эта особенность, Unix не является амнезической системой. Позвольте зачитать софт-сайта. В отличие от Tails, Hunix не является амнезическим LiveCD. Если вы установите Hunix на ваш компьютер, это оставит локальные следы на вашем жестком диске, на котором вы установили Hunix. Любые созданные файлы будут существовать после выключения или перезагрузки, если только вы не стерли следы их предыдущего существования надежным образом. Нет специальных мер для ограничения того, какие данные записываются на диск. Это касается создаваемых пользователем файлов, файлов с резервными копиями, временных файлов, свап-файлов, истории общения, истории браузера и так далее. Уникс работает как стандартная установленная операционная система. Также них не предотвращает от подкачки памяти хоста на диск хоста. Мы уже обсуждали это в разделе о недостатках виртуальных машин и утечке данных. Если вам нужна амнезическая система или система, которая будет все забывать наподобие Тейлз, есть пара потенциальных обходных решений. Вы можете использовать снэпшоты и затем после завершения своих действий восстанавливаться обратно в чистую виртуальную машину. И другой способ — это шифрование хостовой операционной системы при помощи полного шифрования диска. Это поможет противодействовать локальной компьютерно-технической экспертизе. Но лучшим решением будет изначально не допускать сохранения компрометирующей вас информации. Хуникс не разрабатывался для защиты от компьютерно-технической экспертизы. Это не та модель угрозы, которой он пытается противостоять. И если для вас это главная задача, то Hunix не лучшее решение. Угрозы, для противодействия которым больше всего подходит Хуникс, это утечки на уровне протоколов и перехват на уровне интернет-провайдеров. Хуникс не является простым решением для обеспечения безопасности, приватности и анонимности. Я рекомендую Хуникс для более технически подкованных людей или для тех, кто хочет потратить время и действительно понять, как он работает. И затем можно будет настроить его под свои персональные нужды. Есть отличная документация. Она затрагивает многие аспекты безопасности, приватности и анонимности в целом. В общем, выражаю признательность команде разработчиков Unix за великолепное решение. Попробуйте его в работе, если вы еще этого не сделали.